И джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Ряпьев, и сегодня мы с вами будем вещать из Сочи, с первой береговой линии про проект, который находится ровно за моей спиной. И после моего прилета из Дубая очень много людей почему-то перестало интересоваться в недвижимости Сочи, говорят, что в Сочи цены завышенные, нет интересных проектов. Но, в принципе, как и везде, вот в любой точке мира есть интересные проекты и есть неинтересные проекты. И вот этот проект интереснее даже, чем в Дубае. По соотношению цена, качество и расположение. Потому что мы находимся сейчас с вами в первой береговой линии. И этот проект будет стоить дешевле, чем аналоги в Дубае, но при этом с той же самой инфраструктурой. Классно, да? В общем, комплекс называется «Горизонт». Он апартаментный, его строит на сегодняшний день строительная компания «Альпика». И почему я так прям заостряю свое внимание, и ваше тоже на Дубае, потому что мы не так давно показывали там апартаментный комплекс «Пичфронт» которая находится напротив дубай марины собственным пляжем и так далее и тому подобное. Там цена у нас была 657 тысяч за квадратный метр. Здесь вы получаете по факту то же самое, но дешевле. Здесь будет закрытая территория, бассейн, первая береговая. То есть, в принципе, я надеюсь, вас хорошо там меня слышно, потому что волны достаточно громкие. Но я надеюсь, камера справляет, а узнаю я это только на монтаже. И как бы комплекс выглядит вот так. Здесь можно сдавать апартаменты в аренду Можно их использовать самостоятельно И мы находимся с вами вообще в самом центре Атлера То есть здесь вся инфраструктура Бары, рестораны, вот прогулочная зона, здесь вот еще какая-то пивнушка и школы для ПМЖ, если вы вдруг этого хотите. Короче, сам по себе апартаментный комплекс действительно интересен тем, что он сочетает в себе и курортную инфраструктуру, и инфраструктуру для жизни. То есть вы вышли и искупались, на пляж пока не обращайте внимания, потому что его будут обустраивать и делать хорошо, и проект, который стоит дешевле, чем в Дубае. Мне кажется, хорошее предложение, да? Ну, пойдемте, наверное, от пола отойдем И посмотрим с вами, как это все выглядит Мы с вами были только что вон там, вот на пляже Вышли на центральную набережную Адлера И она на самом деле соединяет между собой весь центр И по ней даже можно дойти в Сириус Буквально минут 10-15 это занимает если, короче, туда пойти, то встретить там можно огромное количество ресторанов, огромное количество баров, э, сквер Бестужев, то есть зеленые такие посаждения. И вообще, в принципе, здесь очень даже приятно. Возможно, мы с вами дойдем, я им это все покажу. И здесь ровно вот прям через эту набережную находится сам по себе горизонт, про который мы с вами сегодня и говорим. И мы будем его сегодня с вами сравнивать с Дубаем, потому что здесь вы можете зайти сильно дешевле, чем там. Цена за квадрат здесь будет ниже, а расположение и инфраструктура... По по сути, будет точно такое же То есть здесь у вас будет комплекс с бассейном С закрытой территорией С какими-то детскими площадками На самом деле было бы очень прикольно Если бы ребята взяли бы какой-нибудь верхний этаж И сделали его под ресторан Потому что с него будут открываться Просто бомбические виды на море И это действительно очень круто Сам по себе проект Как вы видите, выглядит вот так На сегодняшний день эта стройка Вот эта вся территория будет закрыта, огорожена это С охраной совсем-совсем здесь будет еще доверительное управление Единственная разница, наверное, с Дубаем в том, что здесь вам его сдадут в черновой отделке, ну, без отделки, так бы правильно сказать, в Дубае у вас будет с ремонтом. На самом деле здесь как бы, если так разбираться, то это двоякая такая история, потому что кому-то этот ремонт нравится, кому-то не нравится. Здесь вы его можете сделать для себя как хотите. И вообще, почему я говорю все в Дубае, сравниваю и так далее, потому что мы с вами недавно смотрели проект, который называется «Бичфронт». Там апартамент стоит 48 миллионов рублей из расчета 657 тысяч за квадратный метр. С ремонтом, с мебелью, там со всем. И у него также был пляж, то есть все расположение, по сути, ну, практически такое же. Здесь начинаются цены от 520 тысяч за квадратный метр, а стартовая цена от 15 миллионов. Вид, правда, будет у нас с вами не на море, а в обратную сторону на горы хороший. А если мы с вами захотим смотреть на море, то это от 620. Но минимальная цена это 15 миллионов рублей. Средняя это 25-26, но это первая береговая линия с вот таким вот пляжем. И при этом за эти 520 тысяч у вас будут не низкие этажи, Хорошие, Там 12, 8, 13 этаж С нормальным видом на горы, с нормальным видом на море То есть виды прям будут очень хорошие Я надеюсь, что мы с вами все-таки сможем туда зайти Потому что я сейчас жду человека, надеюсь, он приедет И я смогу подняться вам, показать, какие виды открываются Но я думаю, вы и так понимаете, как бы вот море Что здесь даже и со второго и третьего этажа вид уже будет неплохой А мы с вами говорим про 8 с восьмого вообще будет пушка, сладость и благодать. Вот, кстати, еще многие говорят, что в Адере летает самолет. И прямо вдало, вот один взлетел, послушайте, пожалуйста. То есть вполне себе нормально, никакой проблем в этом нет. То есть он вас точно ночью не разбудит над ним не летает вообще никто прям совсем никто ну и пока я жду человека давайте наверное с вами прогуляемся просто дойдем вообще по зеленым зонам сходим посмотрим как выглядят мандарины именно вот эти вот клубные трк скажем так где бары рестораны и все все все посмотрим именно инфраструктуру и я все-таки надеюсь что мы с вами сможем попасть туда Расскажу вам, как это все выглядит Минимальные площади, просто пока еще отсюда Скажу, что это 24 квадратных метра И они вот как раз таки начинаются от 15 миллионов А среднички это 40 метров Они вот будут стоить в районе 25-26 миллионов рублей То есть у вас здесь, в отличие от Дубая, сильно ниже вход Потому что тот же самый бичфронт 148 миллионов, здесь 15 миллионов Ну сильно ниже А при этом первая береговая линия С той же самой инфраструктурой Поэтому Сочи, как было интересно, так и остается И на самом деле здесь не нужно прям сравнивать Типа, вот, Дубай интересен Есть люди, которые никогда не поедут в Дубай Не с точки зрения отдыха, не с точки зрения покупки Я вот, например, поеду, мне интересно А вот родители, например, мои, они вот им даром это не надо И вот у нас также мнения в офисе разделились что есть ребята, которые говорят да мне вообще эта заграница нахрен не нужна Я не инвестирую там только в недвижимость Сочи, может быть еще там частичный Крым а есть люди, которые начинают рассматривать другие альтернативы. Поэтому у нас агентство на сегодняшний день очень широкого спектра. И мы просто показываем вам, что интересно есть в Сочи, что интересно есть в Дубае. Скоро будет Бали, скоро будет Турция. Прям более подробный обзор. Наша задача дать вам хорошие варианты, а вы уже их просто примеряете на себя и говорите, мне это нравится. Но этот проект реально один из фаворитов среди недвижимости Сочи. И этот проект абсолютно адекватен по цене. И в него реально можно инвестировать. Потому что если мы с вами возьмем... По соседству что-то именно с хорошей инфраструктурой, с доверительным управлением, с бассейном, с инстаранчиком, то мы увидим с вами цену миллион, миллион двести за квадратный метр. Здесь 520, 610 с видом на бою. Ну, как бы хорошее предложение. И рассказывая про фазотрон, по сути, даже не нужно рассказывать, почему он будет сдаваться и почему он будет приносить хороший пассивный доход вот мы в принципе сюда привозили несколько клиентов вот мы их просто ставим вот здесь, говорим вот Фазотрон, вот море делайте выводы сами я даже вам сейчас не буду рассказывать, что это интересно с точки зрения пассивных инвестиций с точки зрения сдачи, потому что ну, место само по себе решает и я предлагаю наверное с вами пройти по набережной немножечко сделаю на таймлапсе и потом просто пройдем с вами куда-нибудь Мандарин покажу какая инфраструктура там, погнали Мы с вами пришли к комплексу, который называется «Мандарины». Я даже не знаю, как его правильно охарактеризовать. То есть здесь огромное количество ресторанов, огромное количество клубов, баров, вот караоке еще. Центральный пляж, наверное, один из самых таких главных. Здесь очень много людей на летом. И один из моих любимых ресторанов Цероварди. Здесь, на самом деле, очень много различных рисков. Я даже, наверное, с вами сейчас пройду здесь и покажу. Здесь очень вкусно, очень правильная кухня. И самое главное, что можно найти то, что ты хочешь, но на любой вкус. Груто то, что место действительно само по себе универсально. Оно подойдет как для курортной жизни, так и для постоянной. Здесь, как вы понимаете, вообще на любой вкус развлечения. Ну и Рядом есть школы, садики и различные образовательные учреждения. И еще огромный плюс. Вы знаете, что Сочи горный город, да, такой. Здесь все исключительно на равнине. Вообще сам по себе центр Радлера – это исключительно равнинное место. Но если мы с вами пройдем вот в этот вот проход, то мы увидим с вами мост и реку, через которую, собственно, этот мост и есть. Так вот за рекой это уже ПГТ Сириус. То есть пешком, ну, типа, 10 минут, может быть, 15. Конечно, до самого стадиона Фишты здесь, здесь минут 40, наверное, 50. Но тем не менее до самой границы Сириуса здесь очень и очень недалеко. Это река Мзинта, если вы вдруг не в курсе. И вот там вот через нее идет мост. Вот можете его увидеть. Вот он. И здесь у нас территория уже самого ПГТ Сириуса. Пойдемте вернемся к проекту снова. Возможно, получше сейчас в него попасть, возможно, нет. Но там просто такая система, что нужно сильно заблаговременно записываться. Но я, к сожалению, этого никогда не делаю и приезжаю просто как снег на голову. Но я думаю, что вы и так, в принципе, понимаете, как проект вообще выглядит. Ну а по планировкам, если не получится в этот раз, то мы будем еще несколько раз снимать видео про горизонт, про ход стройки, Обязательно зайдем внутрь и покажу вам как они выглядят. Но будем надеяться, что мне сейчас удастся. И человек все-таки приедет. Какие-то скверы здесь перестраивают. Все тоже. Посмотрите-ка. И еще один большой кайф в том, что вы можете идти по набережной. А можете идти по вот таким вот пешеходным зонам. Ну, как, к сожалению, сюда мы не можем попасть. И здесь огромное обилие зелени. Вот, в принципе, вот горизонт. Его даже через кроны деревьев не видно, потому что зелени много. Здесь еще вот находится скейт-парк, сейчас я вам его покажу. Огромное количество молодежи здесь собирается, но здесь реально очень крутая инфраструктура для всего. Классное же место. И при этом хочется солнца, пожалуйста, есть пляж. Хочется тенечка, пожалуйста, заходите просто в центр Адлера, здесь огромное количество зелени. Значит, вот горизонт, и, к сожалению, мы сегодня не сможем в него попасть. Сможем это сделать только через недели полторы Когда я вернусь из очередного турне, мы просто едем по недвижимости Краснодарского края снимать еще видео и по окрестностям. Поэтому так быстро это сделать не получится. Но у нас есть менеджеры, которые, если вы позвоните им, приедут сюда и смогут снять вам конкретные апартаменты. Конкретно как они выглядят, какие из них открываются виды. Было бы, как говорится, желание. Но на основном канале это вы чуть позже, где-то недели через полторы, может быть две. Ну, в общем, как мы до него доберемся. В общем, проект действительно интересный, цена на него абсолютно адекватная, инфраструктура очень крутая, как внутренняя, так и то, что по соседству находится. И, как вы видите, здесь действительно огромное количество прогулочных зон, инфраструктуры, развлечений и так далее. И самое главное, что здесь можно купить хоть и в небольшую, но в рассрочку. Там большой первоначальный взнос, но, тем не менее, рассрочка есть. Короче, господа, проект действительно крутой, по нему еще будет огромное количество видео, но знайте, что на сегодняшний день это по факту предстарт. То есть дальше цена будет расти. На выходе она будет стоить в районе миллиона рублей. На сегодняшний день это 520-610. И он действительно неплох, даже если его сравнивать с недвижимостью в Дубае. Инфраструктура на высоте. Тех, кого он заинтересовал и кто действительно понимает, почему он интересен, почему он будет крут для пассива, для вас ссылочки указаны внизу в описании. Звоните, пишите, и наши менеджеры вам абсолютно все подробно про него расскажут. Вот такой вот был первый видос. Их будет еще несколько, но они будут чуть позже. С вами был я, Макс Репьев. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, рассказывать об этом канале своим друзьям. Обязательно подпишитесь на наш новостной канал в Телеграме. Туда мы выгружаем оперативную информацию. Ссылки также будут внизу. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.